Сейчас модные различного рода обучения по социальным сетям, и не только, онлайн обучение и тому подобные вещи, и э, не просто наши посты пестрят заголовками, э, семь причин, три способа, пять правил и тому подобные рода вещи. Но это еще и рекомендуемый способ писать заголовки, потому что они привлекают внимание. Ведь так сильно люди хотят знать, как правильно, как же нужно делать на самом деле. И людям очень нравится, когда они не ошибаются. Есть, на мой взгляд, большой миф о том, что есть какие-то идеальные, видимо, люди, которые никогда не ошибаются. Серия видео по этому поводу у нас тоже здесь присутствует. Причем людей как-то не очень смущает две крайности, когда нет идеальных людей и есть люди, которые не ошибаются. Я проводила опрос, что же они поняли из моего видео. И люди ответили о том, что да, ошибаются все, ошибки нормальные и тому подобные вещи. Ни один человек не решился и не понял простой, простой вещи. И я предлагаю людям подумать над тем, что ошибок в принципе нет. Мы живем так, как мы живем, живем так, как мы умеем. И когда меня спрашивают о том, как правильно, как надо, я отвечаю, что ошибки в русском языке, а вина у прокурора. И есть отличная поговорка, которая мне очень нравится. Заберите свое мнение у других людей. Каким бы мудрым человек ни был, ваше мнение ⁇ это только ваше мнение. А мнение других людей — это мнение других людей. Если вы будете спрашивать у многих людей одно и то же, то, скорее всего, вы получите разные ответы. Здесь где-то есть видео, почему мы не находим ответы на вопросы. И оно как раз-таки тоже про человека. Когда я в глубине души знаю ответ, иногда это не очень сильно в глубине, иногда это очень даже осознанный ответ, но мне не нравится этот ответ. И тогда я ищу поддержки у людей, тогда я начинаю спрашивать у людей и ищу Тех людей, которые мне дадут ответ, который меня удовлетворит, который я уже знаю, но меня он не устраивает. Причем самое удивительное, меня же он не устраивает, но я еще именно этот ответ. Зачем? Но это же не я придумал. Да-да-да, простое перекладывание ответственности. Однажды у меня была работа с молодой девушкой. Смысл был в том, что она боится летать на самолетах это ее эмоция. и она спрашивала у своих подруг, э, стоит лететь или не стоит? Не надо было быть великой ясновидящей, чтобы понять как молодые девочки отнеслись к тому, что э, их спрашивали: ты бы полетела в Турцию на самолете, ну понятное дело что да. И я и спросила девушку, а зачем вы спрашивали у очень многих подруг? Я говорю, они же вам в основном говорили да, она говорит, ну да, и только мама сказала, что летит не надо, то есть мама, наверное, знает про ее страх, а возможно, просто сказала, что не надо, то есть человек очень многих спросил, они дали ей ответ, она спросила, ей дали ответ, нет, этот ответ неправильный, она ищет правильный ответ всегда возникает вопрос откуда она знает какой ответ правильный как и человек это ориентируется в этом заберите свое мнение у других людей попробуйте доверять себе попробуйте доверять миру возможно в вашей жизни были какие-то ситуации когда это доверие пошатнулось но я точно знаю что уже все это закончилось и сейчас над основной частью населения Земли – простое мирное небо, простые житейские задачи, и вашей жизни уже ничего не угрожает. Все закончилось, вы справились, вы имеете право на свое личное мнение, вы имеете право сказать то, что вы хотите. Но не забывайте о том, что каждый имеет это право. Соответственно, вы можете сказать то, что не понравится другому человеку. Вы можете сказать то, что понравится другому человеку. Это называется взаимодействие. Если вы что-то сделали не так, вы всегда можете извиниться. Заберите свое мнение у других людей. Его там просто нет и никогда не было.